Как подключиться к конференции президента в зуме, которая пройдет уже прям буквально через 30 минут. Ссылка размещена в наших чатах и в личных сообщениях. Плюс вы ее найдете на официальной страничке в фейсбуке «Вивасан». В поиске фейсбука напишите «Вивасан» и выберите страницы Итак, ссылку вы нашли кликаем по этой ссылке выполняем однократный щелчок зум у меня уже на компьютере установлен я показываю как подключаться именно с компьютера с телефона все точно так же если зум у вас не установлен то пройдя по этой же самой ссылке нажмите вот на эту кнопочку загрузить сейчас download мне просто нужно открыть приложение Нажать на кнопку «Открыть приложение». У вас могут запросить адрес электронной почты. Появится окошечко, в котором необходимо ввести электронную почту свою. Вводите почту в идеале, которую вы использовали для регистрации в Zoom. Я сейчас постараюсь в другом браузере показать это окошко. Открыть приложение Zoom. Перестал запрашивать. Все очень просто. Нажимайте. На чат, здесь вы можете задавать свои вопросы. Общение будет происходить только одностороннее и в виде текстовых сообщений, которые вы будете писать в чате. Итак, коллеги, присоединяйтесь, времени уже мало.